Здравствуйте, я Игорь Черноусов, рад видеть вас на своем YouTube-канале. Я решил приостановить запись хроники прохождения тренинга Академии Лидогенерации. Решил записать что-то полезное, практически ценное для вас и для себя. Это видео посвящено программе выхода полной версии, профессиональной версии, которую я ждал ну, достаточно долго. Программа называется УК Сендер. Как видно из ярлычка и названия программы, УК Сендер – предназначен для профессиональной работы в социальной сети Одноклассники, для получения клиентов, лидов, раскрутки профилей и сообществ в этой социальной сети. Автор и разработчик УКСендер Дмитрий Мурзич. Я нахожусь на официальной страничке Дмитрия. Дмитрий разрабатывает софт для SMM-щиков. На его блоге вы можете найти наиболее известные и популярные его программки. Ну, наверное, самой популярной является программа Квиксендер. Это программа для профессиональной работы социальной сети ВКонтакте. Сразу хочу предупредить халявщиков, любителей получить что-то даром. Да, некоторые программы Дмитрий раздает бесплатно. Вот, например, программа EasyTop. Очень интересный софт. Но QuickSender и OOK Sender это платные программы. Да, где-то в недрах интернета вы можете найти ломаную версию, например, QuickSender. Не исключаю, что какие-то умельцы возможно сломают ока Sender. Хотя на программе качественная защита. Но устанавливать себе на компьютер ломаные версии программ не рекомендую. Причин тут несколько. Во-первых, QuickSender, который я сейчас пользуюсь. Это уже совершенно не та программа, которую вы можете найти где-то в интернете бесплатно. Дмитрий регулярно обновляет свой софт и через 2-3 обновления функционал программы меняется там практически полностью. Получается почти совершенно другая программа. Естественно, ломаные версии никаким образом не обновляется. Плюс устанавливая ломаную версию себе на компьютер, вы абсолютно не гарантируете, что программа будет работать стабильно, что ваши аккаунты сразу же не начнут банить. И устанавливая на себе на компьютер ломаную версию, вы реально рискуете, потому что неизвестно, с какой целью программа ломалась. Чаще всего цель, чтобы кто-то ей пользовался бесплатно, это не основная задача. Дмитрий, программы свои продают за очень разумные цены, даже вот при неразумном курсе доллара. Причем раз оплатили лицензию и больше никаких денежных вложений от вас не потребуется. Никто не будет вас подсаживать на какие-то ежемесячные платежи. Все обновления вы будете получать ну, абсолютно бесплатно. Итак, программа Сендер. Получаем клиентов из Одноклассников. В интернете вы можете натолкнуться на такое почти устойчивое выражение, что из Одноклассников клиентов Привлечь сложно, что это социальная сеть, в которой люди только кошечек рассматривают и плюсики какие-то ставят. Не хочу комментировать это высказывание, приведу просто конкретный пример. Вот я занимаюсь продвижением цыганского ансамбля «Черген», причем он продвигается не только в интернете, не только в социальных сетях, в офлайне я регулярно анализирую, какие направления по продвижению дали ну, максимальный эффект, то есть были наиболее эффективны. Эффективность оценивается по количеству вложенных денег и времени, и естественно получению клиентов, отдачи из социальных сетей. Однозначно для черген лидируют одноклассники. Ту активность, которую делают 700, ну сейчас вот уже 773 человека в этой социальной сети, то количество лайков, репостов, которые они делают, причем все это непроплаченные, не купленные репосты, то количество подарков, которые заваливают черген, то количество телефонных звонков, которые поступает администратор. То есть вот эти вот 700 человек делают больше активности, чем мои 7000 друзей в социальной сети ВКонтакте. Поэтому всем, кто говорит, что из какой-то социальной сети нельзя получить клиентов, я могу ответить только одно, что скорее всего вы неправильно определились с целевой аудиторией, либо взяли ее слишком широко. Скорее всего, вы неверно нарисовали аватар клиентов правильно прописали его боли и желания ну и конечно если вы работаете в социальной сети одноклассников, надо учитывать специфику этой социальной сети и лично для меня появление наконец-то профессиональной версии OkaSender явилось большой радостью я очень доволен, что Дмитрий все-таки дописал эту программку. Об этой программе я запишу несколько видео по каждой возможности этой программы, начиная с установки. Сегодня сделаю небольшой обзор по программе OkSender и в конце покажу реальный кейс, как можно сделать рассылку по целевой клиентской базе. Рассылка будет идти в личных сообщениях. Итак, запускаем OkSender. В поле логин вбиваем логин от профиля одноклассников, с которого будет вести активность вбивается пароль рекомендую использовать прокси прокси вводится в формате адрес, порт через который работает и во второй строчке логин и пароль но если вы внимательно посмотрите сендер OK выдает вам подсказочки нажимаем войти итак первое что мне нравится в программе сендер OK это ее конечно интерфейс простой, понятный и если вы работали с программой quicksender Дмитрия то разобраться с ОК OK Сендером у вас вообще не возникнет никаких проблем, потому что интерфейсы и настройки схожи. В левом уголочке отображается аккаунт, с которого вы работаете, в моем случае это Олеся Иванова. Под аватаркой располагаются основные действия ОК OK Сейчас в версии 0.2 программа относительно недавно вышла. Даже некоторые функции, вот например Лайкер, сейчас еще не реализован. В следующих обновлениях появится более расширенный функционал Значит, что на данный момент есть есть парсер это возможность собирать клиентов можно парсить пользователей можно собирать друзей из конкретного аккаунта можно собирать пользователей из групп и собирать сами группы вот относительно недавно в скайпе какой то очень настойчивый молодой человек предлагал купить собранные базы целевой аудитории из Одноклассников. Благодаря программке Oxender вы можете себе собрать целевую аудиторию за несколько минут. Как работает парсер я покажу в конце видео. Следующее действие ⁇ рассылка. Но это то, что очень многие хотят получить от программы автоматизации. Благодаря рассылке вы можете рассылать в личку пользователям, можете рассылать в личку друзьям и можете рассылать гостям. Как я уже говорил, о каждом из этих действий я запишу отдельное подробное видео. Сейчас такой общий обзор. Несомненным плюсом у Cassandra является то, что в каждом... Из поддерживаемых им действий программа ведет blacklist, то есть черный список. То есть благодаря блэк-листу вы не сможете одному человеку отправить несколько повторяющихся сообщений, что наиболее раздражает при работе в любой социальной сети. На страничке «Рассылки» вам доступны 4 вкладки, на одной вводится текст «Рассылки». Текст «Рассылки» поддерживает рандомизацию, что необходимо делать сейчас обязательно, потому что одинаковое сообщение, если вы будете рассылать, практически сразу же приведет к бану вашего аккаунта. Сообщение необходимо рандомизировать. Для этого используйте значок «Рандомизатор», нажимайте на кнопочку «Вставить», в вашем тексте появляются фигурные скобки с вертикальными палочками и прописывайте варианты которые будут вставляться в конкретное сообщение ну например добрый день здравствуйте привет доброго времени суток и так далее в каждом конкретном отправляемом сообщении будет вставляться один из вариантов которые вы прописали рандомизировать нужно по максимуму также в сообщении вы можете вставлять макросы вы можете вставлять смайлики, но наиболее эффективно работает это добавление к вашему тексту имени конкретного пользователя. То есть когда человек будет получать обращение к себе, это добавляет трастовости вашей рассылки. То есть, я свои сообщения начинаю именно с макроса Name. Макросы вы можете прям скопировать отсюда и вставить в сообщение. Как я уже сказал вначале у программы очень понятный интерфейс, но если у вас возникают какие-то затруднения, вы всегда найдете на них ответ вот в такой вот встроенной помощи программки. По каждому действию расписано, что вы можете делать на конкретной страничке. Инвайтер интересен тем, кто занимается раскруткой сообществ в социальной сети в Одноклассники. Вы можете приглашать в группу, можете приглашать в друзья из списка. Можете приглашать друзья из поиска. Ну, а об инвайтере будет отдельное подробное видео. Ну и, конечно, действие гулялка. Вот это действие очень популярно именно с помощью гулялки в большинстве случаев и раскручиваются профили в одноклассник Вот что на данный момент может программа у Еще раз повторюсь, программа только появилась и еще не все функции, которые Дмитрий запланировал в этой программе, доступны. Ну, а сейчас, чтобы все-таки показать какой-то практический кейс, как работает программа. Я вам покажу, как выполняется рассылка. Итак, у меня конкретная задача. У ансамбля Черген проходит через день сольный концерт. Мне необходимо разослать личные приглашения людям, которые живут в Воронеже. Это люди от 40 лет и старше, потому что именно такие люди ну, наиболее активны на профиле черген. Я понимаю, что именно этим людям нравится то, что они делают. Мне необходимо в первую очередь собрать целевую аудиторию. Я выбираю парсер. Выбираю парсер. Пользователь. Город Воронеж. И возраст. 56. Выбираю женщин, потому что именно это наиболее активная аудитория. Поле количество собираемых пользователей, вы пишете нужное вам число. Есть, в принципе, два варианта работы. Можете собрать сразу много людей, сохранить их в текстовый файл, то есть вначале мы всех парсим, да, а затем с этими людьми работаем. Вот я работаю, ну, чуть попроще. Я набираю 100 человек, потому что рассылка 100 личных сообщений, это уже однозначно бан аккаунт. Собираю 100 человек, включаю галочку переносить сразу этих людей, которые я напарсил в рассылку. Вот видите галочка. Для того, чтобы начать парсить, нажимаю на кнопочку «Начать». Программа работает очень быстро, и от этих вот 100 человек убираются за несколько секунд. Хотите сохранить, нажимаете на «Сохранить текстовый файл», выбирайте, куда сохранять. Кнопка «Очистить результат» очищает результат работы парсера. Перехожу в рассылку, перехожу в страничку «Пользователь». Вот, очищаю пользователи, это люди, по которым я рассылал раньше, все очистили. Нажимаю на кнопочку «Взять из парсера». Вот этих 100 человек, которых я на парсер, они автоматически у меня переносятся в рассылочку. Перехожу на страничку «Текст рассылки», пишу рандомное сообщение. Как это делать, я уже немножко рассказал. В более подробном видео по рассылке еще раз повторюсь. Сообщение написано, пользователи есть. Можно уже начинать рассылать. Но рекомендую войти в «Настройки». Нажать на кнопку настройки и установить задержки между отправкой писем. Конечно, если вы бережете свой аккаунт, желательно эти задержки делать по максимуму. Иначе, если у вас молодой какой-то аккаунт, то его забанят уже в процессе рассылки сообщения. Я ставлю 30 минута, даже иногда больше можно сделать. Включаю работу с Blacklist, автоматически его пополнять. Включаю использовать Blacklist, чтобы всем людям, которым я рассылал, все это сохранялось. Еще раз повторюсь, благодаря blacklistу вы не сможете одному и тому же человеку отправлять несколько раз сообщений Настройки юзера-агента я ничего не меняю и нажимаю на кнопочку «Сохранить». утверждаю сохранение. Вот и все сложности. Теперь рассылочку можно начинать. Нажали «Начать». И так как у меня достаточно большие задержки, процесс будет идти долго. Программка вам будет показывать, сколько вы отправили сообщений. Если по каким-то причинам сообщение не отправилось, вы тоже будете видеть об этом информационное сообщение. А на страничке «Журнал действий» вы можете смотреть, что сейчас происходит. Вот сейчас программа выбрала задержку в целых 52 секунды. Я поставлю видео на паузу, и когда программа разошлет хотя бы часть этих сообщений, я вам покажу Результат работы программы. Так, друзья, задержки я поставил достаточно большие. вот Все-таки не буду дожидаться окончания рассылки. И те, на будет долго. Как вы видите, вот уже отправлено 6 сообщений об этом. Есть соответствующая запись в журнале событий. То есть отправка работает шикарно. Естественно, всем, кому я отправляю, автоматически добавляется в блэклист. То есть блэклист вы всегда можете очистить, нажав на кнопочку «Очистка пользовать». Пока я рассылаю одно и то же сообщение по одной тематике, блэклист у меня пополняется. Когда перейду на другую тематику, я его почищу. Если вас заинтересовала эта программа, пожалуйста, пишите напрямую Дмитрию на его страничку ВКонтакте, либо переходите на его блог. Ссылку на страничку Дмитрия и на его блог вы найдете в описании этого видео. Так как для работы с программой вам потребуются аккаунты для социальных сетей. Вот аккаунты сейчас можно купить в разных местах. Я покупал у очень многих, но сейчас покупаю только у одного человека. Зовут его Максим. У него очень разумные цены, брученные аккаунты. У него почти в два раза дешевле, чем, например, у того же самого Джеки. Ну, конечно, если вы попадете в акцию. Плюс Максим работает с каждым человеком индивидуально. То есть, пишите ему в контакт, говорите, что вам нужно и за аккаунтов, и Макс вам однозначно все продаст. Очень честный, ответственный парень. Поверьте, таких не так много в интернете. Большое спасибо всем, кто досмотрел видео до конца. Программа реально классная, то есть сам ей пользуюсь и всем рекомендую. Если возникнут какие-то вопросы, пишите в комментариях к этому видео, и на моем канале будет отдельный плейлист, посвященный программе УказСендер. В этом видео я сделал только такой предварительный обзор. Если вы новичок, конечно, возможно у вас возникнут какие-то затруднения, поэтому о каждом действии я запишу такое вот подробное видео, как оно конкретно выполняется. Всем спасибо, до свидания.